В сетях ГТРК Самара с юбилеем нас поздравят музыканты, и артисты Марк Левянт, Роберт Болотный и Виа Синяя Птица, известные радио и телеведущие, детский хор и очень важные персоны. Пришло время онлайн. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Меньше знаешь, крепче спишь? Стесняешься спросить партнера о его ВИЧ-статусе? Никогда не сдавал тест на ВИЧ? Больше 35 тысяч человек в Самарской области живут с ВИЧ. ВИЧ не дремлет. Не проспи опасность. Добрый день. Это программа «Кто против» на канале «Россия-1» и в студии Дмитрий Куликов. Франция на неформальном пока уровне признает, что не может больше поставлять Украине вооружение из-за проблем с собственными запасами, пишет журнал «Политика». Биржевые цены на газ впервые с 13 октября превысили 1700 долларов за тысячу кубометров И прогноз на дальнейший рост цены позитивный. Та же Франция пришла к странным победам в тотальной экономической войне против России, которую объявил... Еще в марте министр экономики Франции, экономики и финансов, готовятся сейчас к отключениям света зимой и согласуют графики отключения с местными префектурами. Это для населения. О промышленности вообще говорить сложно. А ведь Франция считалась еще самодостаточной страной в области электроэнергетики. На этом фоне Макрон совершает визит в США. Собирается там бороться с американским законом о климате и инвестициях, которые ставят Европу в неравное положение с Америкой и грозит расколоть Запад. Сделав эти громкие заявления, Макрон отправился на ужин с Байденом, который прошел...